Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим конструкцию и принцип действия контактных устройств брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов. Основным элементом колонн брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов являются контактные устройства, на которых происходит масса обмен между паровой и жидкой фазами. В настоящее время разработано значительное количество разнообразных контактных устройств. В спиртовой промышленности применяются контактные устройства. В которых поверхность контакта образуется при взаимодействии потоков пара и жидкости. К ним относятся сетчатые колпачковые тарелки со сливными устройствами, провальные волнистые тарелки и другие контактные устройства. Одним из существенных показателей при выборе типа контактных устройств является допускаемая скорость пара в полном сечении колонны. Другим немаловажным показателем является простота конструкции. Следует отметить, что колпачковые тарелки, получившие наибольшее распространение в спиртовой промышленности, значительно уступают по этим показателям другим контактным устройством. В этом видео рассмотрим конструкцию и принцип действия колпачковых, ситчатых, провальных, волнистых, клапанных и чешучатых тарелок. Колпачковые тарелки в брагоперегонных и брагоректификационных аппаратах употребляются трех типов. Одноколпачковые, двойного кипячения и многоколпачковые. Одноколпачковые тарелки устанавливают в брагоперегонных аппаратах малой производительности до 1000 дал в сутки. Тарелка изготавливается из меди или чугуна. В этой тарелке, выходящий из горловины пар, барботирует через текущую на тарелке жидкость. Ширина сечения кольца, по которому течет жидкость, не превышает 200 мм. Вследствие одностороннего входа пара в барботируемую жидкость, межфазный контакт не может быть совершенным. Для Улучшение контакта устраивают колпачковые тарелки двойного кипячения. Такая тарелка отличается от одноколпачковой воротником. Благодаря наличию воротника пар поступает в жидкость с двух сторон, что улучшает межфазный контакт. Скорость пара в колоннах, оборудованных этими контактными устройствами, не превосходит 0,75 одного метра в секунду при расстоянии между тарелками 0,3 метра. В супертовой части брагоперегонных аппаратов и в операционной, ректификационной, севушной и окончательной колоннах ректификационных аппаратов употребляются многоколпачковые тарелки с двумя типами сливных устройств А и Б. Последний тип, в котором слив происходит через сливную планку, более целесообразен, так как обеспечивает лучшее распределение жидкости по тарелке. Скорость пара в полном сечении колонны от 0,75 до 1 метра в секунду. Скорость пара в щелях тарелок принимается равной от 5 до 5,5 метра в секунду. Ситчатые тарелки также имеют сливные устройства, которые целесообразно делать такими же, как показано на слайде. В тех колоннах, где перегоняемая жидкость не имеет взвешенных частиц, диаметр отверстия берется равным от... 2,5 до 4 мм, расстояние между отверстиями от 12 до 15 мм. Скорость Пара в полном осечении колонны должна быть не выше 0,7 метра в секунду. Скорость пара в отверстиях от 4 до 5,5 метров в секунду. В брожных колоннах отверстия сетчатых тарелок берутся равными от 8 до 10 миллиметров, а расстояние между ними от 20 до 25 миллиметров. Провальные тарелки. Этот тип тарелок отличается тем, что тарелка работает противоточно. В ней жидкость сливается через те же отверстия, через которые поступает пар. Тарелка не имеет сливных устройств. Вследствие этого вся площадь тарелки является рабочей площадью, что увеличивает производительность колонны. Провальные тарелки решетчатого типа, как показано на слайде, применялись Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности при перегонке зерно-картофельной брашки из измельченного сырья. Было найдено, что оптимальным является живое сечение от 15 до 21% при расстоянии между тарелками 300 мм и ширине щелевидных отверстий 4 мм. Скорость пара в полном сечении колонны может при этом достигать 1,5 метра в секунду, при КПД тарелки 0,6. Таким образом, скорость пара в полном сечении этой колонны примерно в 1,5 раза больше, чем Колоннок с колпачковыми тарелками. Съем спирта достигал 120 килограмм метр кубический час против э, 77 килограмм на кубометр час в колонне с колпачковыми тарелками. Увеличение съема спирта достигнуто за счет увеличения скорости пара и за счет увеличения рабочей площади тарелки. Следует отметить, что допускаемая нагрузка по жидкости также возрастает, а гидравлическое сопротивление примерно в два раза меньше, чем в колпачковых тарелках. Сатарапинский изучал работу провальных тарелок при перегоне миластных бражек на слайде. Представлен график, по которому можно определить допустимую скорость пара в полном сечении колонны. Зная расстояние между тарелками и живое сечение тарелки, легко определить КПД провальной тарелки по графику, представленному на слайде. Если мы имеем тарелку с живым сечением 15%, то при отношении L-большое, КГ большому равное 5, допустимая скорость пара омега-пара будет равна 1,6 метра в секунду. КПД тарелки при высоте H большое 300 мм будет равен 0,75. Отсюда следует, что производительность колонны с провальными тарелками будет значительно выше производительности колонны с колпачковыми Тарелками. Эти результаты получены на полупроизводственных установках. При использовании провальных тарелок можно ожидать уменьшения расхода металла на сооружение колонн. Наряду с решетчатыми провальными тарелками могут быть применены и ситчатые провальные тарелки, которые в отличие от ранее рассмотренных ситчатых тарелок не имеют сливных Устройств. Волнистые тарелки являются одной из разновидностей провальных тарелок. На слайде показано устройство волнистой желобковой тарелки. Вследствие волнообразной поверхности тарелок слив жидкости происходит во впадинах волн. Пар проходит через гребни волн, что создает более равномерное условие барботажа. Волонистые тарелки имеют большую жесткость и могут быть изготовлены из-за тонколистового металла. Они могут работать в широком диапазоне нагрузок по жидкости и пару. Отверстия волонистых тарелок выполняются круглыми или щелевидными при помощи штамповки. Как и другие провальные тарелки, волнистые тарелки допускают большие по сравнению с колпачковыми тарелками скорости пара. По-видимому, этот тип тарелок может быть использовано для установки их во всех колоннах, брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов, кроме бражных колонн. Клапанные тарелки с целью выявления новых эффективных контактных устройств в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности были проведены опыты по использованию в спиртовой промышленности клапанных тарелок, отличающихся большой простотой устройства и разнообразием типов. На слайде показаны тарелки с двумя типами клапанов. На Рисунки А. Пластинчатые клапаны с нижним ограничением подъема. На рисунке Б. Круглые клапаны с верхним ограничением подъема. Пластинчатые клапанные тарелки наиболее просты по устройству. Сами клапаны представляют собой пластины, перекрывающие отверстия тарелки. Пластины поднимаются только под давлением пара, открывая щель, через которую барботирует пар. Ограничители подъема того или иного типа не дают клапанам открываться более чем на некоторую определенную высоту. Клапанные тарелки соединяют в себе положительные качества колпачковых и ситчатых тарелок. Они имеют меньший перепад уровня жидкости, меньший унос, чем колпачковые, и допускают работу в широком интервале нагрузок. Даже при скорости пара в полном сечении 1,6 метра в секунду, они имеют КПД равный 0,5. Съем спирта с единицей в колонок с клапанными тарелками – Согласно опытам, проведенным в полупроизводственном масштабе, превышает съем спирта с колпачковых тарелок. Опыта о длительной эксплуатации клапанных тарелок в производственном масштабе в спиртовой промышленности не имеется. Чешуйчатые тарелки. Этот вид контактных устройств относится к группе однонаправленных контактных устройств в которых пары жидкость движутся в одном направлении. Отличаясь простотой устройства, они пригодны для чистых жидкостей, так и для жидкостей, содержащих взвеси. Устройство чешуйчатых тарелок и два типа чешуек показаны на слайде. Так как в чешуйчатых тарелках пары и жидкость движутся в одном направлении И пар способствует движению жидкости То уровень жидкости на тарелке остается почти постоянным Что обеспечивает равномерную работу тарелки Этот тип тарелок обеспечивает высокую эффективность при работе в струйном режиме Когда скорость в щелях достигает и даже превосходит 12 метров в секунду. При оптимальном живом сечении равном 10%, скорость пара в полном сечении колонны составит 1,2 метра в секунду. Она может быть и значительно выше, так как брызга у на этих тарелках значительно ниже, чем в других типах тарелок. В этом видео мы рассмотрели конструкцию и принцип действия контактных устройств брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов. По ссылке в описании вы можете посмотреть другие видео, посвященные спиртовому производству. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.